Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, и мы с вами продолжаем серию небольших вот таких видео, в которых я вам рассказываю про очень интересный инструмент Бадзи, чтение астрологической карты. Этот инструмент называется «Символические звезды». Я вам предлагаю поговорить про одну из самых красивых и самых таких долгожданных ожидаемых звезд которые мы ищем в своей карте мы с вами сегодня поговорим про символическую звезду красный феникс которая принадлежит группе звезд которая оказывает влияние на отношения. Мудрые китайцы дали многим символическим звездам красивые поэтические названия. Само название «Красный Феникс» уже говорит о красоте, яркости, о шарме, э и что все, как бы вся энергия направлена на создание каких-то отношений, ну, не каких-то желательно долгосрочных и семейных. В Поднебесной звезда «Красный Феникс» Очень почитаемо. Даже намного больше, чем цветок персика, про которые идут все время споры, что он больше приносит людям э, хорошего или плохого, потому что он такой провокативный достаточно цветок э, цветок персика провокативная звезда, то вот как раз э, красный феникс это звезда добра, звезда, которая несет только положительную энергию. В самом названии э, вот слово «красный» символизирует буйство жизни, активную жизненную энергию, что-то очень яркое, впечатляющее. Считается, что красота феникса, феникса способна заворожить любого человека. В Бадзе звезда Красный Феникс влияет на создание семейных отношений э, прежде всего, но не только. Звезда Красный Феникс может иметь и другие назначения. Вы можете встретить красивое название не только э, Красный Феникс, но и Красный Уан, Волшебник любви, Красная э, Сваха. Это э, речь идет об энергии одной и той же все звезды мы говорим все про ту же звезду эта звезда может принести своему обладателю не только успех с противоположным по Красный феникс усиливает обаяние человека, дает способность нравиться. Она наделяет человека необъяснимой энергией, такой определенной харизмой, делает человека более ну, популярным, притягательным. Человек со звездой Красного Феникса имеет очень колоссальный заряд истинного такого обаяния. В Китае, в Китае красный феникс олицетворяет ну, женские добродетели, поэтому невесты украшают свои наряды красного цвета вышивкой изображением феникса, что символизирует настоящие семейные отношения. Согласно древней легенде, в тот миг, когда человек увидит красного феникса в его жизни, воцарится покой и мир. Как найти звезду красного феникса в своей карте? ее можно определить по земной ветви дня рождения в карте бадзи чтобы в карте ну, во первых где сделать карту бадзи вам нужно перейти на сайт n.pugacheva.com, вот закладка калькулятор бадзи сделать свою ввести данные и собственно говоря вы нажать на кнопку расчет и вы сможете э, посмотреть, сделать свою карту. То есть сайт npugacheva.com, раскладка, калькулятор, закладка, калькулятор БАДЗИ. Более того, э, красный феникс вы можете найти и в, в наших символических звездах. Вот он, так и называется Красный Феникс. Видите? Так, возвращаемся к нашему красному фениксу. Итак, красный феникс э, можно найти от земной ветви дня года или года но лучше искать от земной ветви дня потому что земная ветвь дня это то что символизирует самого человека то что относится именно к вам а год это все-таки больше отвечает за роль за рот поэтому ну, там я не знаю красный феникс вашей бабушки он может быть конечно может косвенно влиять и на вас но лучше все-таки искать от дня как я уже сказала, мы можем видеть и в калькуляторе у нас рассчитан э, феникс для, красный феникс для каждого человека, тоже можете на это обратить внимание. Э, в данном примере звезда красный феникс будет петух, да, то есть мы смотрим день, день у нас лошадь, мы находим в этой таблице день лошадь и э, красный феникс петух. Мы видим, что в карте петуха нет, вот он, собственно говоря, у нас здесь тоже отмечен карте петуха нет если бы мы захотели найти отходы мы бы посмотрели крысу в верхней таблице нашли бы вот крыса в нижней феникс это кролик кролика в общем то тоже нет следующий важный момент Красный феникс, могут, ну, во-первых, красный феникс может стоять в любом месте в карте. Да? Он может стоять в году, в месяце, в дне, в часе. Чтобы увидеть его в дне, мы понимаем, что тогда нам нужно посмотреть от года. Мы знаем, что карта делится на большой тайчи, да? туда входит у нас месяц и год, и малой тайчи, туда у нас входит час и день. Большой тайчи это место социума, то есть, если у вас Красный Феникс где-то стоит в месяце или по году, то вы будете нравиться окружающим в социуме, да, то есть, это такое, ну, можете быть публичным человеком. Если у вас стоит Красный Феникс по дню или по часу, тогда вы можете больше вот этой своей харизмой, ну, пользоваться в каких-то уже личных отношениях когда вы уже очень ну как-то более близко знакомы с человеком ну и в основном конечно это распространяется на уже такие внутрисемейные отношения так что вы можете определить где находится ваша звезда феникса и на что она будет влиять сильнее всего наличие в карте этой звезд звезды дает очень большие шансы человеку для э, того, чтобы он мог оказывать э, такие прям магнетические, э, можно даже сказать и магические влияния на людей. Усиливает привлекательность противоположного пола, обаяние, такой магнетизм внутренний человека. Человек становится э, сам как бы фениксом, если у него есть феникс, и вокруг него будут, к нему будут слетаться другие птицы и кружиться показывает где и когда конечно наличие этой звезды показывает нам где когда мы можем встретить свою любовь сам человек может быть не талоном красоты, но его вот эта мощная сила притягательности, привлекательности, харизмы, обаяния будет давать о себе знать. Иногда смотришь и думаешь, ну вроде бы нет ничего привлекательного в человеке, но ты не можешь оторваться, тебя просто тянет к этому человеку, он очень может быть обаятельный. Ну, вот, например, видите карту Пьера Риша, Ришара. Давайте посмотрим: у него земная ветвь дня коза, его красный феникс обезьяна он стоит в месяце. В элементе с такой самой сильной энергией. Мы знаем, что земная в месяце самая сильная энергия в карте. И вот эта самая сильная энергия, она дает определенное обаяние, определенную харизму. Ну, в общем-то, как и у Гурченко, да, мы тоже такой же видим, такая же звезда, у нее тоже две звезды. Конечно, благодаря этим звездам, ну, конечно, и благодаря своим талантам, своим целям, стремлениям, ну, плюс еще и определенным звездам в карте. Такие люди могут добиваться вот этой невероятной любви, невероятной э, какое-то количество поклонников э, по стране или по всему миру, неважно. Главное, что человек публичный и его любит. Согласитесь, не всех публичных людей любит публика, но этих вот мы видим, что, конечно, любит. Даже если человек не связан с публичной профессией, но в карте это звезда, то есть она все равно будет работать. Так что обратите на это внимание. Если даже не замечали, то посмотрите, насколько она проанализирует свою жизнь, насколько она действительно работает и насколько вы пользуетесь, ну или не пользуетесь ее энергией если в карте нет этой звезды что же делать ну, во первых она может приходить в десятилетних периодах удачи то есть когда вы делаете свою астрологическую карту то вот здесь у нас показан десятилетний период удачи а здесь просто будет показан текущий год то есть вы можете посмотреть свою карту и посмотреть пришла ли она у вас в каком-то определенном периоде эта звезда красоты может приходить в период на 10 лет, и тогда все 10 лет дает своему обладателю мощную такую энергию притягательности и дает возможность создания семейных отношениях. И все 10 лет супруг будет на вас просто э, там, молиться, конечно, ваш шарм будет неотразимый. Что же будет, когда она пройдет? Ну, да, ваш шарм тоже немножко спадет но уже дело сделано там уже будут включаться какие-то другие факторы любви и отношений так что нужно всегда постараться воспользоваться энергией звезды даже если она приходит всего на год то есть все равно у всех нас даже если нет ближайшей десятилетки в этой звезды нет в самой карте ну, год-то мы с вами можем найти, и воспользоваться этим годом мы тоже можем для того, чтобы создать те же семейные отношения, чтобы найти вторую половинку и так далее, и так далее, так далее. Да? То есть подумайте, на что бы вы хотели ее потратить, найдите ее и подумайте, на что бы вам ее потратить. Птица Феникс э, очень нежная энергия, поэтому она боится столкновений. При столкновении Феникс умирает, то есть она может к вам прийти, но столкнувшись с чем-то в вашей карте, э, она может, к сожалению, разрушиться. Вот как, например, мы здесь видим у человека в карте... Нет звезды красного феникса, она бы пришла в шестнадцатом году и, и приходила, собственно говоря, в год обезьяны и каждый год приходит, но как только она приходит, она сталкивается с картой и как бы все не работает, да? звезда умирает, не работает и люди очень часто спрашивают, можно ли что-то сделать. Ну вот в частности в этой карте сделать ничего нельзя, то есть если бы у нас там тигр на что-то бы другое отвлекался, хоть как-то но все равно при приходящих все равно тигры работает в полную силу с приходящими энергиями поэтому вот так в этой карте видите не совсем повезло ну красный феникс и загадочная звезда существует очень важное еще такое примечание не все красные фениксы являются вот такой волшебной звездой которую я вам описала некоторые красные фениксы могут быть одинокими так они и называются одинокий феникс или одинокий луань это определенное сочетание небесного небесного ствола то есть небесный ствол и земная медь только в таком сочетании вот они именно так должны стоять то есть целый столб должен быть и вот Тогда этот феникс у нас не работает. Это такой как бы обман. С одной стороны, вы видите, что пришел феникс, но с определенными небесными стволами он не работает, либо вообще в какой-нибудь даже минус работает. То есть наоборот у вас он будет неэффективным. Ну и даже может быть, ну не, не то чтобы он специально будет как-то срабатывать, чтобы от вас людей отгонять, но какое-то, знаете, некая будет вот э естественно слово одиночество и мы понимаем какую несет энергию энергию одиночества. Да? то есть вот например огненная лошадь или земляная лошадь уже не будет красным фениксом а будет одиноким фениксом одиноким улами и хотя для человека в дне там с петухом кажется может показаться что пришел феникс на самом деле он будет недопонимать, почему же он один, или может даже это одиночество еще больше даже усилит. В Поднебесной звезду Красный Феникс называют Красная Сваха потому что когда приходит это время это время дает возможность шанс человеку создать семью потому что это время очень эффективно для обаяния привлекательности не только противоположного противоположного пола но и для того чтобы сделать карьеру публичным людям для того чтобы набрать я не знаю как это сейчас фолловеров побольше каких-то подписчиков до да? каких-то чтобы побольше о вас узнали узнала как я уже больше большая аудитория то есть можно эту звезду использовать и для работы если вы публичный человек и даже если она к вам не пришла в, в течение там нет ее внутри вашей карты нет ее в десятилетке даже если погоду не пришла то она может прийти в месяц в дни и даже в часе, то есть мы можем ее использовать буквально ну вот в любом сочетании понятно что чем она у нас с вами ну как бы меньше мы берем период времени тем меньше она работает она не такая сильная ну знаете надо уж хоть, хоть чем-то воспользоваться чтобы чтобы можно было чтобы как-то тоже можно было улучшить свою жизнь Итак, что вы можете сделать ну, во-первых, после того как вы найдете э, свой э, свой феникс, да, э, ну давайте опять к таблице вернемся. Например, у вас земная ветвь дня, ну давайте опять того же петуха возьмем, то есть для вас лошадь будет фениксом, да? Вы должны посмотреть, чтобы эта лошадь была не знаком земли и не знаком огня сверху, то только тогда это феникс будет настоящий. Дальше вы берете лошадь и смотрите вот по этой такой интересной таблице, которая с одной стороны обозначает э, месяц, когда работает э, эта э, лошадь и заодно и ваша звезда, и время. То есть в июне, в июне, или в день лошади, или в месяц лошади, или в час лошади с 11 до 13. Здесь можно переводить часы, можно так брать часы. Вот в это время, в, это, в эти дни и в этот месяц э, приходит ваш красный феникс. Надо смотреть, чтобы он ни с чем не сталкивался, чтобы он не был одиноким и, в общем-то, им пользоваться. А как можно пользоваться? Можно назначать свидание, можно не только назначать свидание, но и брать направление. Ну, то есть, например, вот как мы сейчас смотрели для лошади, тогда нам нужно будет сектор лошади. Как найти сектор лошади, да? куда нам нужно пойти? Вот давайте мы с вами посмотрим, то есть опять заходим на наш сайт, пугачёва.ком. Теперь нам нужна будет раскладка расчеты, и мы заходим в вот, шаблон 24 горы. 24 горы, здесь вы можете, давайте я так потяну, там, кстати, пониже будут у нас э, как работать, есть видео, инструкция по пользованию. То есть у нас все здесь есть, но давайте я вам еще разочек покажу. Вы набираете свой город и э, место жительства или место работы. Ну, например, вы хотите позвать своего, там, я не знаю, молодого человека с, поужинать да, в день вашего. В день вашего красного феникса в час, если он, конечно, вечерний час попадает. Или, может быть, месяц, или вы какие-то свидания назначите, или вы просто назначаете встречу. Так, ну вот, давайте я вам покажу, каким образом. Там Москва. Любой адрес, как первый попавшийся, который там в голову пришел. 97, давайте сделаем. Так, вот дом. И, например, нам с вами нужно будет найти... Э, так, давайте, чтобы вам было видно. Вот, лошадь, да? То есть центр ⁇ это место, которое мы с вами ввели. Вот, видите, мы ввели место. Центр, то есть стоит на доме. От этого дома вы ищете нужный сектор, например, сектор лошади. И ну, здесь может не быть, да, здесь может быть просто не быть никаких, ни, ни кафе, ни барков, ни лавочек нам нужно для этого сделать вот видите здесь плюсик-минусик мы делаем поменьше и смотрим что у нас с вами какие парки попадают в, в сектор ну вот например у нас недалеко от дома попал хороший парк да? То есть можно ну, а в сектор нет он не попадает в лошадь не попадает к сожалению тогда придется идти в кафе то есть найти например в этом секторе любое кафе не получается в этом секторе еще делаем еще больше вот допустим ленинский проспект у нас сюда попал отлично на ленинском проспекте все равно найдется где-нибудь какой-нибудь кафе <laughs> в этом секторе и назначить свидание еще и в секторе своего луаня вот видите здесь сектор обозначен например тигра да то есть вы можете взять э, день вашего луаня взять направление вашего личного ланя или красного феникса. Ну, если получается час, месяц, год, это вообще все будет, конечно, прекрасно. Но день и направление мы с вами совершенно точно можем взять и этим воспользоваться. Так что, дорогие, желаю вам всем, чтобы ваша звезда красного феникса помогла вам в любви и в ваших отношениях семейных, ну или тех отношениях, которые вы сейчас пытаетесь построить, чтобы все у вас было хорошо. С вами была Пугачева.